Элеон, эта планета когда-то была раем, прекрасный и свободный мир, под защитой мудрого и справедливого Бога. Эта цивилизация была сильной и обладала знаниями о секретах Вселенной. Пока в один день великий Бог Элеона не исчез. Легионы монстров вторглись на Элеон И у жителей планеты не оказалось сил, чтобы отбивать повторяющиеся набеги Система слежения Элеона помогала отслеживать сигналы смертных о помощи и великие защитники тут же спешили на помощь. Но вражеские войска были слишком велики, и ничто не могло остановить их на пути к завоеванию мира. Только великий бог, закаленный в пламени битвы, может справиться с этими ордами хаоса и разрушения.